Писаку, которая будет подниматься с колен буквально. Ее буду называть Queen Латифа. Я не помню, кто это, но что-то знакомое. Пусть будет Queen Латифа. В данном этапе мы занимаемся созданием этой дамы прекрасной. Красивая, хочу сказать. Очень даже. Посмотрите, какая пучка. <клышлен> Пирсинг. Пирсинг на бровях. Для писателя детских сказок. Ну, нет, наверное, нет. A few moments later. Ну, кстати, нормально. Мне нравится. Бля, Сережек меньше нет. Менее заметный, Блин. Ну, королева просто дискотеки, ну... Да, для бабы на улице, по-моему, вообще отлично. Только она зимой замерзнет, наверное, от холода, но это уже не важно. Блин, в этой игре нет шарфиков? Как, как вообще возможно такое? Ужас. Ну да, ноль ну в кармане у нее будет, так что, наверное, ей это все не нужно, вот эти прелести жизни. Они не для нее. Кросы на нее наденем, обунем, обуем ее и в добрый путь, так сказать. Люди спортом не занимаются в косметике, но мы занимаемся, правильно? Правильно. Так как мы живем на улице, нам действительно нужны топулечки, ну помощнее, наверное, вот такие, чтобы никакие жуки нас с тобой не цапали за ночь. Постоянно красимся. Деньги-то на косметику у нас есть. А на то, что пожрать почему-то нет, да? Блин, как так получилось-то? А? Странно, не знаю, не знаю, не знаю. Интересно, девки пряшут, как говорится. Да. Надеюсь, ждет тебя успех в этой жизни. У тебя такой челлендж тяжелый. У нас, кстати, задача такая, что нельзя ни с кем знакомиться больше, чем с одним человеком за один день. Максимум один человек как это сделать, когда меня сейчас будут приветствовать с переездом в Новый Город. Я не знаю, что делать в таком случае. Мы будем что-то придумывать. Убегать, наверное. Я сейчас покупаю ей компьютер, как было сказано в челлендже, и вынвожу ей все под ноль. Сейчас наша первая задача будет накопить... Денег на стол и стул, чтобы, собственно, делать дело. У нас дождь с грозой просто прекрасно. Все, багажи семьи у нас есть компьютер. Значит, начать мы можем, так сказать. Воспользоваться переносным компьютером. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь, дорогая моя? Куда ты бежишь? Ты бежишь в какой-то парк воспользоваться своим компуктером или что? Куда-то бежит! Куда-то бежит! Что такое? Ты куда? Ты куда? То есть ты сейчас поставишь свой компьютер сюда? А откуда у тебя такой великолепная штука есть? А почему? Очень удобно, очень удобно. У нас есть переносной компьютер, о существовании которого я почему-то не знала. О, классно. Итак, мы начинаем добывать ресурсы, так сказать, отовсюду, откуда можем. Итак, дорогая моя, ройся в мусорном баке. Давай, ты справишься. Давай, дорогая, давай, давай, давай, давай. Кушать-то хочется, кушать-то хочется. Кушать скоро захочется тебе, да. Неприятно мокро, я знаю. А куда ты будешь ходить? В туалет. Ну ладно, туалет мы общественный нашли. А жрать ты что будешь? Добро пожаловать в наш район. Беконик, так, есть, есть, что-то есть. 25 баксов, офигеть, заработали 25 баксов. Супер. Отлично, окунь. Окунь. Мои окуни разговаривают со мной. А, мы с ним ничего не будем делать, мы его с тобой лучше зажарим и съедим Я хочу пожарить Каким образом мы познакомились? Непонятно, ну ладно Каким образом познакомились, непонятно. Я предлагаю сходить к этим товарищам, к Белли и Мортимеру, сходить к ним и пожрать у них, если они там, ну, что-нибудь предложат нам. Мы похаваем у них. Если ты будешь голодная, ну, пока вроде живешь, хорошо. Слушай, по-моему, у тебя большие проблемы. Теперь мы с тобой выбираем какое-нибудь место, где мы с тобой будем тусить временно. Так, что из этого можно приватизировать себе? Открыть? А, нельзя приватизировать, да? А ты не прихуел ли? Ну да, так-то прихуел. Блин, как жаль, что мы не клептоманы, это просто ужас. Нам же вроде запрещено да, с кем-то знакомиться, поэтому мы быстро с тобой перекусим горошком. Я надеюсь, нам разрешат хавать у них дома. Сходишь сейчас у них в туалет. Я понимаю, я понимаю, родная, я понимаю. Морсимер и Белла Гот занимаются секосом. Давайте попалим. А где они этим занимаются? В туалете. Тут, походу, у меня это рыбачить будешь, потому что я не вижу никаких альтернативных способов. Как тебе денег заработать, тем более хотя бы на стол? Стол обычный стоит 300 баксов. Самый дешманский стоит 300 рублей. Нам с тобой еще искать и искать, дорогая моя... Да, спроси о карьере у девушки, которая и так стоит за прилавком. Моя главная профессия ⁇ повар. Где-нибудь здесь прям захреначим. Раз, геоцинь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сажай, чтобы все посадило. Ой, офигеть, как сложно выживать вообще на улице без всего. А еду к вам домой. А зачем, спросите вы, чтобы пожрать? Чтобы на халяву поесть их... из-за холодильника. Потрясно. Все, мы похавали. Мы довольны собой. Возвращаемся домой. Домой, иди. Спасибо. Всего хорошего, до свидания. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Еще 12, родная моя. Давай, сейчас пойдем покопаем. Посмотрим, что найдем. Камень персикового цвета продаем. Все, мы можем купить стол. Так, и еще? Ага, 150. 150. Ребята, 50 рублей. Тут и рублей! с мясом прямо тебе в яблоке. 50 тысяч рублей! Кажется, я могу сейчас и стол купить. И стул купить. И рыбку съесть, и нахуй съесть! Вот, вот это жизнь! Вот, офигеть! Я никогда не думала, что я буду так рада столу и. Стубу. <с smell> Вс, опупеть. Опупеть. А я тебе сделаю стенку одну. Одну стенку я тебе сделаю. Сколько стоит она стена? 60 баксов. Начало положено, ребят. Все, иди, садись. Не понял. Один доллар, еще одну стенку можем поставить ребята, Потому что Если я после каждого дождя Буду чинить гребаный компуктер Мне кажется, все будет очень плохо К нашим друзьям, конечно же Отправимся Скажешь, ребят, мне надо пожрать Помыться и пообщаться Бегом Принимаем горячий душ Быстрей, несись пулей Блин Так, давай Оп, Может успеешь Пока тебя отсюда не выгнали и не сказали Что ты творишь вообще, мать твою? Есть Молоко, что-нибудь быстрее. почему? Почему? Почему ты не можешь? Они что, заперли Тебя здесь, что ли? А выйти сюда? Ребята, а это что? Подождите А, а вернуться домой ты можешь? Пипец. Что? Что? Что? Чего? Это просто охуенно. Блин, она на помощь! Белла? Кто-нибудь? Пожалуйста, пацан. Да, очень дорого достался этот поход в ванную. А, ну да, я ждал боёб. Домой бежи, все. Вот, вот, блин, в душ сходили к соседям. Небольшой офф-топчик, господа. При монтаже я заметила, что видео получается очень большим, поэтому я решила поделить его на две части. Вторая выйдет, пожалуй, на следующей недельке. А пока спасибо за просмотр. Всем пока-пока!